Ну, это такие организационные моменты, но я бы поговорить, чтобы понимать, собственно, о чем речь дальше. Опять-таки, основные подходы при описании объектов. Ну, самый правильный, самый, скажем так, идеальный вариант, когда есть документация, то это обработка имеющихся документации, полученных на предприятии, например, перенос в электронный вид. Это именно не сканирование, это именно обработка. То есть вытащить из документов необходимые поля, занести их в форму учета. Это уже не более такая сложная работа, чем просто просканировать паспорта и в виде файлов загрузить систему FUTAR. Второй вариант – это когда можно позволить себе физическую нейтрализацию, то есть пройти по объекту и переписать номера, марки, модели, оборудования. Часто очень требуется работа с архивами, когда чертежи ушли уже в проектный, в проектный архив, они не хранятся на установке, соответственно, работа с архивами – это такой способ создания базы данных. Ну и последний как бы, вариант, последняя как бы, фаза всех этих работ, всегда распечатка, все равно распечатка в таблицах и приемка уже заказчикам в виде каких-то таблиц, которые получены из исходных документов. Ну, организация проекта, соответственно, АСУ ТАИЛ – это проектная группа небольшая. При создании базы данных оборудования вы должны понимать и быть готовым к созданию многоуровневой проектной команды, от руководства главных специалистов до людей, которые сидят в цехе на документации. Механики, энергетики, электрики цехов, линейные мастера. Потому что к ним нужно все равно подходить и уточнять информацию, которую вы насобирали из их же данных. Ну и там последний по организации. То есть интеграция плана в проекте, Вы занимаетесь там ведением проектов ведением Сутаир. Есть, я думаю, что вам известна последовательность разработки системы. И в какой-то момент времени здесь есть пункт, это загрузка, ну по-разному называют, либо стартовых данных, либо каких-то справочников, но здесь написано «загрузка начальных остатков», имеется в виду это все данные, данных актуальные на момент запуска системы, это ASUT Соответственно, при создании проекта БДО, база данных оборудования, должна быть точка, которая называется «подготовка данных для загрузки в эту систему», целевых справочников и данных, актуальных на момент запуска. То есть эти проекты параллельны, но встречаются в момент стартовой загрузки данных в информационной системы. Ну и чисто физически тут пример как раз покажем, как это происходит, когда в процессе создания промежуточной базы данных формируются справочники по оборудованию техкартам и дефектам, и они в какой-то момент времени попадают в интерфейс системы целевой как объекты той системы, которая у вас запущена, настроены процессы, соответственно, пользователи ну как-то на практике происходит, они ходят утро на работу, открывают систему и видят свои данные, которые они же собирали в течение там нескольких месяцев в виде каких-то промежуточных таблиц. Ну да, пример трефестных таблиц, то есть перегрузка любых данных из источников, она происходит механизмом трефестных таблиц, то есть этого бояться не нужно. Это самый простой, простой процесс именно загрузки данных, нормализованных в любую целевую информационную систему. И с этим сейчас уже проблем не существует.